О, психопаты канала Немиркин, добро пожаловать! Чувствовали ли вы в последнее время стресс? Стресс иногда может казаться нежелательной сущностью, подобно тому, как вы чувствуете себя, если торопитесь заданием или идете на первое свидание. Это естественная реакция организма при столкновении с трудностями, которая может помочь в короткие промежутки времени. Но постоянное чувство стресса может иметь множество негативных последствий для вашей повседневной жизни. Чтобы помочь вам лучше понять, что пытается сказать вам ваше тело, мы рассмотрим 6 безмолвных признаков того, что стресс может вас убить. Первый – ваша кожа чешется сильнее, чем обычно. Зуд кожи может быть вызван различными причинами, такими как аллергия, укусы насекомых или даже споры черной плесени. Но замечали ли вы, что ваша кожа начинает чесаться, не подвергаясь никакому воздействию? Высокий уровень стресса может вызвать высыпание на коже из-за воздействия стресса на иммунную систему. Стресс заставляет вашу иммунную систему выделять химическое вещество гистамин, которое ослабляет иммунную систему. В результате любые внешние факторы, такие как моющие средства, лосьоны и тепло, к которым вы возможно раньше не были чувствительны, могут вызвать аллергическую реакцию. Чтобы попытаться вылечить это, приложите к пораженным участкам прохладное влажное полотенце. Второе. У вас хронические мигрени и головные боли. Вам кажется, что мигрени возникают у вас каждый раз, когда вы испытываете стресс? Хотя существует множество факторов, способствующих возникновению мигрени, исследование, проведенное в 2014 году Американской академии неврологии, показало, что стресс напрямую связан с головными болями и мигренями. В основном это связано с хроническим воспалением, которое стресс вызывает в головном мозге, что влияет на кровоток и в конечном итоге приводит к головным болям и мигрениям. Практика, направленная на снижение стресса, может помочь избежать этих явлений. В-третьих, у вас появляются морщины. Вы когда-нибудь смотрели в зеркало и чувствовали, что у вас очень много морщин для человека вашего возраста? Конечно, это может быть связано с генетикой и тем, насколько хорошо вы ухаживаете за своей кожей. Но важно обратить внимание на то, как стресс может повлиять на вашу внешность. Исследование, опубликованное в журнале мозг Behavior and Immunity в 2009 году, показало, что стресс может вызвать снижение выработки коллагена, что повышает вероятность появления морщин и тонких линий. Поэтому, хотя это очень трудно определить, постарайтесь приподнять свое настроение и определить, может ли стресс ухудшать состояние вашей кожи. Номер 4. Вы забываете вещи. Вы тот, чья память всегда была хорошей, но сейчас вы склонны забывать самые простые вещи. Одной из основных причин этого может быть стресс, и это подтверждается исследованиями. Исследование, проведенное в 2014 году в журнале Journal of Neuroscience, связало высокий уровень кортизола, гормонов, выделяемых при стрессе, с кратковременной потерей памяти. Кроме того, исследователи из Университета Айовы обнаружили, что хронический стресс приводит к потере синопсиса в префронтальной коре головного мозга, где хранятся наши краткосрочные воспоминания. Если вы чувствуете, что с каждым днем забываете все больше и больше вещей, вы можете рассмотреть стресс как одну из причин, почему это происходит. Номер пять. Ваша пищеварительная система доставляет вам проблемы. Чувствуете ли вы дискомфорт после еды, независимо от того, что вы едите? Стресс может вызвать сильную реакцию в вашей пищеварительной системе, в результате чего организм начинает вырабатывать повышенное количество пищеварительной кислоты, которая отвечает за дискомфорт и последующие проблемы, которые вы можете испытывать. Эти проблемы включают вздутие живота, спазмы и диарею, по словам доктора Деборы Ротц, врача-терапевта клиники «Майя». Кроме того, американский институт стресса сообщил, что повышенная частота сердечных сокращений в результате стресса может повлиять на пищеварительную систему, вызывая сжогу и кислотный рефлюкс. Прием безрецептурного антиоцида или простого имбирного чая может уменьшить дискомфорт. И номер шесть – вес вашего тела колеблется. Вы склонны следить за своим весом? Замечали ли вы какие-либо необычные изменения? Шона Левин, клинический преподаватель медицины в школе медицины ИКАН, утверждает, что стресс влияет на вес тела путем выделения кортизола, а этот гормон подавляет способность организма перерабатывать сахар в крови, одновременно изменяя способ метаболизма жиров, углеводов и белков. В результате всех этих изменений, а также влияния стресса на недоедание и переедание, вы можете начать замечать необычные колебания веса. Если вы не доедаете, попробуйте перекусывать орехами с высоким содержанием белка. Если вы переедаете, старайтесь есть больше клетчатки, так как это насытит вас. Хотя эти пункты имеют индивидуальное лечение, в конечном итоге вам придется бороться со стрессом, который вызывает все эти проблемы. Стресс не так уж плох, поскольку короткие вспышки стресса могут помочь вам, но важно, чтобы вы попробовали то, что может помочь справиться с долгосрочным стрессом, например, внимательность, медитация или йога. Научившись справляться со стрессом с помощью различных техник, вы сможете избежать эмоционального и физического бремени, которое с ним связано. Относитесь ли вы к какому-либо из этих признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если стресс не проходит или у вас есть какие-либо сомнения по поводу симптомов, обратитесь к специалисту. Немиркин не сертифицирован для предоставления официальных методов лечения или советов, а серьезные проблемы требуют профессиональной консультации. Большое суперспасибо за просмотр нашего видео. Какие способы борьбы со стрессом вы предпочитаете? Что оказалось для вас наиболее эффективным? Мы будем рады, если все желающие поделятся опытом и помогут друг другу в комментариях. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте этому видео лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть больше подобных материалов. Увидимся в следующем выпуске.